Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавый отряд. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. шибуши по ящикам вдруг найдешь что полезное готов артём за мной ну все давай наверх так так похоже никого нет дома не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Из него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. А вот и стражи. Пожаловали. Ляжем, тянем-потянем. Тянем Готов? Тянем. И... Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Уйман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично. прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как, как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел Он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все и в особенности мою жизнь. Артем, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Саша, зачем ты хочешь черными? Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Давай послушаем Хантер. Сережа! Сереженька, моего никто не видел. Сережа! Мам, а, просто ты перестал. А долго нам не еще скажу. Пойдем, Артм, пойдем. Лёша, Леша, Леша пусть. Восторонний, мне лежат. Что же делать теперь? Петр. Где ты, Лёша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. А, извините, <с не <с узнал. Отвали от него. Не видишь он район. Проходите, товарищ сухой. Здорово, Артём. А, как раненый. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. О, и убивают добраться. О, добраться. Погоди. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Быть. Это Хантер. Все в порядке. Бутанка не стучаться. Давай открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции. И этих, ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в ордене заведено так: врагов надо истреблять. Червона Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они идут сверху. Что, черт, подери! Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, а бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. нормально конечно это не пропадет какие же это черные обычная туннельная нечисть даже когда ты не видишь черных вокруг они все равно рядом ты о них думаешь ты их боишься страх их оружие прочие туннельные гады бегут от них как крысы черные не просто мутанты это хоманоус Следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих Комонобусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочет ерунду. Даже э. душу. Чртный напарик! Врежний блокпост уничтожен! Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной, и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Гришской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. На родной... Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё и на платформу. Они уже заждались. Я буду там, и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертался, бабушка, здорово. Вот стоц, перевертался, кушает компот. Вот стоц, перевертался, ей мечтает снова. Вот стоц, перевертался, пережит налёт. Красная. Где ты, ты меня вообще эту запись Все нашу? это, чего я, ну, я Говорила, не надо. А, а теперь не давай не нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... А -а -а. А -а -а. Давай нарисуем домик, в котором ты, ты хочешь, хочешь жить папа и мама. Стоять, с и мам. Опять что Невозможно просто. Люди грязные. смотри кто такой чистюля? <служит> я, я, я, я, я. Ну, за, ну, я же просил тебя, не отходить. Да. знаешь, станции будут так никогда, же никогда Ну, за что? Без нет. хорошего автомата <свят> считай, нету <свят> солдата. Зазовите храги, свежие уши. Опять наш гаус. Привет, Артем. Так что у нас с этим новичком? Похоже, Эй, Артём, сюда. тебе оружие что нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат и калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в две секунды. Поэтому урожай. называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и, и патронов и не забудь и набрать. И Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, в мой тир. Ну и просто постарайся. Первое время особо не высовываться. Окей? Ну, все правильно сделали по инструкции. Теперь эту инструкцию Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой. И нас тоже сколько. Я буду. Земля достанется. И мы санию виноваты. Привет, все готово. Просим, теперь опускаю. Ну или да, мы с вами. Артём! Сюда! Давай, блин, Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. А я бы, если такую штуковину изобрёл, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение... По местам! Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Всё, затарился? Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите. Не вопрос, на зайцем не поедешь. Придется поднапрячься, чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома, а нам с вами парни. Удачи вдвойне. Ну, мужики, Поехали. пожелайте нам удачи. Ну как? Готовы немного прошлый. Круто, да, Артём? Наконец-то свобода! Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал от чему всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог. Подвести Хантера, так откуда ты? С Рижской. Я тут чел ночью помаленьку, туда-сюда покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поли съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что-то? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел. Когда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Эй, Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота! Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел ему, и не понравилось мне. Совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на третий, вооружены, все будет хорошо. Проклятие. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Есть. Домчи нас нас как в три секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это с ними? Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Артём! происходит так? Да. Чёрт! Вставайте! Просыпайтесь, ради Бога! Борис! Очни, Борис! А, ай, бесполезно! А, Боже! А, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Пустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудища, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого он за, за тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе в пору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артём. Давай, Темка. за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и Всегда за Артёма. рады тебя. Твое здоровье! Спертяшка, <смех> что надо. Ух! Так что там с вами произошло? -то? Тоннели до проспекта мира закрыли. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчат у них в трущобах на Короче, мы вроде Спасибо, как прошли брата, сквозь благодаря невидимую волну. Меня сегодня я тоже же парень. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда насочек. Вы, грубые солдаты, как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Я знаю, даже а, что ты сейчас Артём? сказал? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку... Я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Он, он сидит. Ну Подойди, ладно, мне -ка. пора. Пока. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход ни почем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс, на дорожку отовариться. Ну, чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. В шей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский Централ, ветер северный, Этапом и Твери зла немерено. На -на -на -на -на. Сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно, Самая лесная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. «Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо», – говорил я себе. «Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было».